Всем привет! С вами Заковилендри. Всем сегодня на моем канале наконец-то набралось 100 подписчиков. Я этому очень сильно рад. И в часть этого переходите по моей ссылке в описании в группу. Я разыграю что-нибудь. Не знаю, только что, но что-нибудь разыграю. В общем, всем огромное благо, спасибо за эти 100 подписчиков. Я к ним шел очень долго, целых два года я к ним шел в общем всем еще раз большое спасибо здесь мы увидели вот только что тот комментарий и в принципе все все, всем пока всех вас люблю, спасибо что на меня подписались нас целых 100 человек, правда огромное вам спасибо